11 для получения хлороводорода смешали хлор объемом 6 кубических и водород объемом 8 кубических Полученную смесь выдержали на свету. Вычислите объемную долю в процентах хлора в смеси, смеси после того, как 35 водорода процентов все объемы измерены при одинаковых условиях. Вам я эту задачу э, предлагаю решать так называемым методом таблиц. То есть я записываю уравнение реакции, его уравниваю, и при этом э, слева я. Я записываю трое данных это объем который был начальный или вы можете обозначить v 0 как угодно чтобы вы только понимали что это изначальный объем который был затем у нас будет дельта это то что прореагировал насколько изменился объем и последний это v Конечный – это тот, который был уже при изменении измерении там, где нам нужно посчитать массовую долю. Теперь мы с вами заполняем все те данные, которые у нас есть. Я уже не буду записывать единицы измерения, только буду записывать цифры. начинается сказано, что изначально было 6 дециметров кубических хлора и 8 дециметров кубических водорода. Нам нужно определить объемную долю хлора в смеси после того, как 35 процентов водорода прореагировал, то есть прореагировало у меня 35 процентов от 8 дециметров кубических, то есть я э, нахожу 8 умножить на 0,35, получу таким образом 2,8 дециметра кубических столько у меня прореагировало. Переходить от одного вещества к другому можно только по дельта В то, сколько у вас вступило в реакцию. Так как соотношение хлора и водорода один к одному, значит точно такой же, же объем хлора у меня был задействован и прореагирован. А что касается H-хлор, его изначально не было. Значит я могу записать, что в начальном объеме H-хлор у меня 0, а прореагировало его в два раза больше, то есть образовалось. И я могу записать 5 и 6. То есть в два раза больше относительно водорода или хлора. А теперь делаем следующее. У меня было 6 дециметров кубических хлора. При этом 2,8 из них прореагировало. То есть затратилось. Значит 6 минус 2,8. И получает 3,2. Это сколько у меня осталось. Опять же. Было 8 дециметров кубических водородов. 2,8 из них прореадировало. Значит, 5,2 осталось. А вот что касается продуктов реакции. То, что Дельта это всегда со знаком плюс. Потому что продукты реакции у меня образуются. Таким образом, объем образовавшегося ашфор 5,6 дециметров кубических. Теперь вернемся к тому, что же такое объемная доля или фи. Объемная доля это отношение объема. Того вещества, которое нужно найти, к общему объему или суммарному объему. Давайте все это подставим. Значит, конечный объем нашего хлора 3,2. Суммарный объем – это все, что есть в нашей системе. 3,2 плюс 5,2 плюс 5,6. Получается у нас 0,229. Это вдаля. Для того, чтобы перейти к процентам, я домножаю на 100. При этом у меня получается 22,9%. Но если у нас централизованное тестирование, значит, округляем до целого числа, и ответ будет равен 23.